Меня зовут Надя. И сегодня я проведу обзор самых своих красивых рисунков. Первый самый красивый рисунок это Луна. Такая красивенькая. Селестия. Залиток Она... Селестия опускает солнце, а Луна поднимает солнце. Я забыла Рок нарисовать. Ну, типа он там заваловся скрывается. Потом я вам покажу рисунок Лотос такой вот лотос. Сейчас я покажу, пока перекрывать буду рисунком, Потом я покажу вам холодное сердце. Я очень красиво ее хотела нарисовать. Вот и получилось. С колгутками. Так. Вони русалки. Вот тут маленькая рыбка плавает. А эта маленькая рисовка хочет украсть эту маленькую фиолетовую жемчужину, которую нашла вот эта русалка -бурка. Здесь такая рарити, а здесь Twilight, очень красивая со свадьбы Шанин Армора, и вот сама Каменс, ну типа злой такой Каменс, потом я вам покажу, это, это, сейчас покажу, вот такой рисуночек с фельсом. Света. А вот фауна с животными. А вот и вот такой рисунок. Это такая Селестия платишь. И такой рисуночек. Это типа тоже холодного сердца.